Всем привет! С вами Евгений Купсон. И сегодня я хочу рассказать вам небольшую историю. Вы знаете, много лет назад я вышел на свою дорогу в интернет. К своему успеху, к своему заработку, к большой команде, к достатку. На этой дороге я встречал многих людей. Кто-то шел рядом, кто-то обгонял меня, кто-то отставал. кому-то С кем-то мне было по пути, с кем-то не по пути. И вот совершенно недавно я встретил Виктора Бандолета. Что интересно, нам оказалось, во-первых, по пути. Во-вторых, Виктор вышел раньше меня и прошел больше меня. Соответственно, набрался по дороге опыта. И он не сказал мне, иди туда, сделай то, и будет тебе счастье. Вы знаете, я живу в Израиле, в израильской армии нет команды вперед. В израильской армии есть команда за мной. Вот примерно так же сказал Виктор. Он сказал, идем со мной, я тебе по дороге покажу, научу, расскажу и помогу. Я сейчас говорю о 10-дневном бизнес-тренер-лаге, который недавно закончился по онлайн-рекрутированию в МЛМ. Я не могу сказать, что я узнал для себя что-то супер-новое, то, чего я за последние пять лет в интернете не, не услышал, не изучил. Я обучался у многих тренеров. Но вся та каша, которая была в голове, вот ее Виктор умел, сумел структурировать, разложить по полочкам и показать конкретный план действий, что надо делать. В этом лагере было много людей. Были абсолютные новички, были более-менее опытные люди, как я. И ко всем Виктор умел найти подход для каждого, сделать какой-то свой инсайт, каждому что-то объяснить, рассказать. Ну, я не знаю, я правда, я остался очень доволен этим лагерем. Я мало встречал в жизни таких людей, как Виктор. И есть, мало того, у нас предстоит впереди еще и дальнейшее обучение. Я надеюсь, что многие запишутся на него, потому что будет двухдневный такой мощный мастер-класс. И я думаю, что мое мнение поддержат многие, кто проходил обучение эти 10 дней, кто был вместе с нами в команде кто слушал все вебинары, выполнял домашние задания. И они тоже оставят очень много полезных, положительных отзывов об этом проведенном времени. Это были классные 10 дней. Они дали такой пендель. Ну вот и все. На этом спасибо за внимание. С вами был Евгений Якубсон.